Боже дух мои, хирурги, без сравнения без Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. С вами Евгения Мягкая. 7 апреля Русская Православная Церковь отмечает Великий Двунадесятый Богородичный праздник Благовещения. Этот праздник ближе всех подводит нас к радостной встрече со Спасителем. Сегодня я вам о нем расскажу. Юная дева Мария воспитывалась при храме. И когда она достигла совершеннолетия, она дала необычный по тем временам обед. Остаться девою и посвятить всю свою жизнь Богу. Так как она не могла больше находиться при храме, этого не позволял закон, то священники обручили ее праведному старцу из Назарета, плотнику Иосифу. На тот момент Иосифу было уже 80 лет. У него было четыре взрослых сына и две дочери. По воле Божией священники и отдали ему на сохранение Марию. Мария и Иосиф вернулись в родной город Назарет. В доме Иосифа Мария жила так же, как и в храме. Она, для нее этот дом стал домом молитвы. Она читала священное писание, молилась, помогала по хозяйству, была со всеми ласкова и предупредительна. Так тихо, мирно текли ее дни. Еще она занималась по послушанию вышиванием священнических одежд. И вот наступила весна. На склонах гор, Яркими красками соцветий украсились фруктовые деревья. В долинах зацвели виноградники, заполыхали алые маки. Воздух наполнился ароматом вешних цветов. Птицы весело распевали свои весенние песенки. И, как говорит предание, в один из этих весенних дней, а это было именно 7 апреля, Господь послал ангела Гаври... Гавриила в дом Иосифа для передачи Деве Марии благовы известия. Благовестие, что скоро она станет матерью Спасителя. Вот как об этом пишет святитель Григорий Неокисарийский. Призвав для благовестия о великой тайне воплощения Сына Божия Гавриила, одного из первых ангелов, Бог изрек ему. «Иди, архангел!»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 Не сознавая себя достойным к исполнению божественного поручения, но и не дерзая и отказаться от него, он, повинуясь, глазу Божию полетел к Деве. То, что произошло далее, нам повествует прото-евангелие Иакова. Дева, взяв кувшин, пошла за водой и услышала голос возвещающий. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою!» «Благословенно ты между женами!» И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда это голос. И, испугавшись, возвратилась домой. Поставила кувшин и взяла пурпур, стала прясть его. Затем Дева Мария под влиянием услышанных слов отложила пурпу и взяла священное писание и стала читать то место пророка Исаии, где говорилось Седева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил, с нами Бог. И тогда об этом уже написано в Священном Писании, в Евангелии от Луки, и явился ей Архангел Гавриил, и снова повторил то самое приветствие, которое она уже слышала у колодца. Он ей сказал. «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенно ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Появление ангела ее так такое не испугало, потому что она беседовала с архангелом Гавриилом в храме. Но ее смутило то высокое приветствие, каким приветствовал ее архангел, Он сказал ей, «Радуйся, благодатная». То есть, благодатная, значит, обретшая особую благодать у Бога. И благословенно ты между женами, то есть выше всех жен. Мария по своему смирению считала такое приветствие слишком высоким для себя. Но ее взгляд она не делала ничего особенного. Она молилась, жила по заповедям, была со всеми приветлива. То есть, делала то, что и должна была делать. И поэтому ее смутило, она стала размышлять, что бы это значило. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его и будет царствовать над домом Иакова вовеки. А царству его не будет конца». То есть архангел Гавриил фактически повторяет слова пророка Исаии из Ветхого Завета. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Мария имела в виду, что между нею и Иосифом нет физических отношений. Иосиф был ей только мужем по закону. Он фактически был ее обручник, то есть хранитель ее девства, так как Мария дала обед служить Богу и оставаться девственницей. А по еврейским законам она не могла жить без мужа. Тогда это было не принято. Нужно жить либо с родителями, либо быть замужем. Ангел сказал ей в ответ,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 И она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария понимает, что Архангел Гавриил сообщает ей волю Божию. И зная из Священного Писания, а юная Мария очень хорошо знала Священное Писание, что быть Матерью Божией это не только радость, но это еще и скорбь, Ей придется пережить не только радость рождения Сына Божия, но и его крестные страдания. И тогда Мария ради спасения человечества, ради своего служения Богу, добровольно принимает решение послужить Богу и выполнить то, что от нее хочет Создатель. И она сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову твоему. И вот в этот самый момент, как она сказала, как она добровольно выразила свое согласие стать Матерью Спасителя, и сила Духа Святаго осенила ее, и она зачала сына. Это произошло таинственно и прикровенно. И пишет, что проникать в тайну Бога воплощения человеку не следует. И отошел от нее ангел. Просвятую Богородицу называют главизной, началом нашего спасения. Ведь Господь не смог, не мог бы нас спасти насильно. Для того, чтобы Ему воплотиться, родиться на этой земле и пострадать потом за нас, взяв наши грехи на себя, нужно, чтобы Дева Мария сама добровольно согласилась вот на такое служение, стать Матерью Спасителя. И она согласилась. И поэтому это очень великий, радостный праздник для нас. Потому что именно событие Благовещения и дает начало нашему спасению. И еще, братья и сестры, этот праздник заставляет нас задуматься. Задуматься о том, как мы вообще выполняем волю Божию. Насколько мы готовы сказать, как и Пресвятая Богородица, все раба или раб Господень. И здесь Пресвятая Богородица является для нас непревзойденным, ярчайшим примером покорности, послушания воли Божией. Так вот, и давайте мы тоже будем стремиться, находясь, конечно, на своем месте, жить по заповедям Божьим и стремиться выполнить волю нашего Господа. Я поздравляю вас всех с праздником Благовещения. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица. Еще раз с праздником. Було снова рушу, Сущую много родицу тебе велича.